Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. И сегодня я вам расскажу, как загрузить э, мессенджер э, Viber на компьютер. Прежде чем загружать на компьютер, вы обязательно его загрузите на свой э, телефон. Итак, вы загрузили на телефон Viber, и мы с вами теперь будем загружать его на, копью на компьютер для удобства работы. В адресную строку вводим адрес главный главного сайта Вайбера это тройное W вайбер вводите кликаете на него и перед вами открывается вот такая вот э, заставка это главный сайт Вайбера вот кликаем на слово загрузить как только вы кликнули на слово «Загрузить» вот в этом зеленом прямоугольничке, сразу начинается загружаться программа вот сюда в панели задач внизу. Здесь загрузилась программа. Кликаете на программу. Как обычная загрузка делается любой программы. Кликаем на слово «Запустить». Так, Как только загружается здесь этот, эта страничка, мы соглашаемся с условиями, вот здесь ставим птичку, вот, и тогда «Install». Все, пошла загрузка. Сейчас, вам, на теле, сейчас вы будете подтверждать номер своего телефона, на котором вы будете, вы будете значит, открывать «Вайбер». Итак, это мы закроем установочку. Здесь у вас спрашивает, есть ли у вас телефон. Да, конечно, есть. Мы делаем это на телефон. Здесь мы вводим свой номер телефона в эту графу. Так, И кликаем на слово ⁇ Продолжить ⁇ Сейчас вам на телефон поступил э, вот такой штрих-код. Вы его наводите и моментально загружается, как только навели. Моментально загружается вайбер к вам на ваш телефон. Все. Уже даже вот здесь программа написала. У вас готово. Открываем вайбер и начинаем в нем общаться. С вами на связи была Лотникова Леля.